Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами продолжаем нашу рубрику анонимных вопросов. Напоминаю, что о том, что может быть кому-то у кого-то есть сложная ситуация, с которой хотелось бы разобраться, рассмотреть ее, но нет возможности оплатить консультацию астрологу, то можете обращаться ко мне. Я по мере своей возможности буду рассматривать эти ситуации онлайн и выкладывать здесь. Без имен, соответственно, будет видна только лишь дата рождения. Итак, ко мне обратился обратилась женщина с вопросом, ну как женщина, мать. Обратилась мать девушки, которая родилась 28 марта 1996 года. Ей 25 лет, она 5 лет замужем, и вот у нее есть проблемы с зачатием. Ну, врачи ничего не видят, чтобы могло ей помешать. И, ну, Говорят, что да, дети могут быть. И хотелось бы вот ей понять, я так понимаю, может быть, помочь своему ребенку, стать матерью, разобраться, какие могут быть проблемы, может быть, они видны астрологически, например. Я Насколько могла, тут уже ситуацию просмотрела. Ну сейчас, в общем-то, будем с вами дальше разбираться. Давайте посмотрим. На что? Ну, начнем, как всегда, с психологического портрета. Вдруг здесь есть какие-то подсказки. Первое, на что бы мне хотелось обратить внимание. Вот ее годы жизни. Первая треть жизни, вторая третья. Ну, первое говорит о том, что ребенок рос в семье, в принципе, достаточно гармоничными должны быть, были быть его первые 25 лет. Кстати, это еще указание на то, что замужество могло быть ранним. Далее, смотрите, здесь у нас императрица и во второй, и в третьей половине жизни, ну не половине, а части жизни. Сам по себе аркан императрица, он связан с плодородием. Вы здесь, наверное, не рассмотрите, но здесь изображена беременная женщина. Это мать, это хозяйка, это бабушка, это просто женщина, у которой все есть. Она довольна своей жизнью. Она находится в полном благополучии. И, соответственно, здесь вроде как с одной стороны подсказка есть о том, что ей в будущем светит... То есть, да, возможно, беременность будет чуть позже, чем, чем 25 лет, но в будущем она непосредственно будет хозяйкой, матерью обязательно. Но но здесь есть такой нюанс. Обычно, если участвуют две карты одновременно, матрице Вот здесь они, вот эти три карты, они отвечают за ее внутреннее, за ее за ее личную суще, суть, за ее личную жизнь. И вот когда они две вместе, они могут рассматриваться не как прямые, а как перевернутые, то есть перевернутом значении. Ну, например, если бы здесь у нее было подряд две карты «Влюбленные», то это говорило бы о перегрузке этого качества. Например, она могла, могла бы раздаривать всем свою любовь без разбора. Ну, понимаете, о чем я. А учитывая, что здесь два аркана императрицы, то здесь нужно смотреть, какое возможное его значение. Ну, вот я обратилась к источникам, к прямым... В Гугле погуглила и что у нас здесь говорят. Что может означать перевернутая карта? Она означает в прямом смысле отсутствие роста и развития. То есть здесь может быть страх перед беременностью. Здесь может быть слишком какое-то сильное желание управлять всеми домашними процессами. Может быть... Ну, вот видите, тут говорят, что у синдрома пустевшая гнезда стало неком заботиться. Женщина склонна запустить домашнее хозяйство и себя заодно. Но я думаю так, что человеку... Ситу... Здесь, возможно, еще ситуация, когда человек боится. Боится брать на себя какие-то обязанности хозяйки дома или наоборот может быть ситуация когда он себя больше ни в чем другом не видит только в этом, сейчас будем разбираться ну и соответственно бесплодие, нежелание беременности что меня здесь вообще смутило еще давайте посмотрим что меня смутило вот в ее карте вот это вот положение луны и лилит. Они в соединении. Луна, как я раньше говорила, она отвечает за род, за, за семью. В соединении с лилит, с черной луной, еще и в знаке зодиака рак, а рак у нас непосредственно связан с родом и с семьей, здесь может быть указание на том, что у нее есть какие-то очень сложные кармические отработки по роду. В чем они могли быть? Ну, как у нее? Ну, будем говорить так, не у нее, а у ее души. Она, соответственно, этого уже может не знать и не помнить. Но, тем не менее, по роду это могло ей передаться. Возможно, были когда-то в каких-то прошлых воплощениях преступления против рода. Может быть, были предательства. Но на самом деле уже не важно, что важно то, что... Вот эта лилит, она будет ей в течение жизни создавать определенные трудности в семье. Но это может проявляться, как, например, сложные отношения со своей матерью. Например, не обязательно. Может быть, ей будет сложно как-то выстраивать взаимоотношения в семье, вот с точки зрения, там, мать, хозяйка. Может быть... Мне как-то трудно будет найти это свое место, проявлять себя, свои лучшие вот, хозяйские качества, свои лучшие материнские качества. Вот здесь, вот, знаете, вот могут быть какие-то нюансы, э, возможные проявления в еще худших вариантах. Не хочу о них говорить, не буду, Что, чтобы не настраивать, не дай бог. Но, но хотелось бы чтобы вот на этот нюанс обратили внимание я потом еще к нему вернусь обязательно скажу что можно с этим делать давайте в общем то перейдем к анализу пока непосредственно самой возможности зачатия ну смотрим. У нее карта, здесь углы карты под вопросом. Тут я немножечко сама тут отректифицировала карту. У меня 3.14 вышло. То есть я хотела проверить угол. Вот этот угол четвертого дома, он отвечает за возможность зачатия. Если бы он находился в тельце, ну, телец это плодный знак. Причем здесь Венера и в соединении с этим углом четвертого дома, конечно... Ситуация, которая благоприятствует зачатию. Причем очень легкому, легко, быстро это все должно было быть. Посмотрите, Венера образует вообще супер, супер. Два шикарных аспекта к планетам, которые увеличивают возможность чего-либо. Это тригон Венера-Нептун, тригон Венера-Юпитер. Два прямых аспекта, связанные с зачатием. Вот он еще и третий, секстиль Венера-Луна. Все, три, три аспекта, которые говорят о том, что человек в общем-то может очень легко забеременеть, выносить ребенка без каких-либо проблем вообще поэтому я начала смотреть глубже думаю, ладно, хорошо если угол дома в близнецах, его управитель Меркурий так, Меркурий здесь находится в общем-то тоже в очень хорошем положении он находится в соединении с Солнцем, находится прям это соединение называется казимию в сердце солнца то есть нет проблем он имеет опять же меркурий шикарные аспекты к урану к другим к другим планеткам ну, ну ничего не говорит о том чтобы мешало человеку дать матерью но естественный сигнификатор чате луна вот она поражена в лилит, это раз. И плюс она еще имеет такую оппозицию к Юпитеру. Но здесь, опять же, Юпитер работает всегда на расширении. И даже в оппозиции он, наоборот, разбрасывает все. Он, по идее, может давать возможности для множественной беременности. Например, много-много, часто. Но в отрицательном каком-то аспекте он может давать, например, предрасположенности к задержке воды в организме. Например, там киста может быть где-то, может быть, там где-то что-то еще будет набухать. Я не медик, я не знаю какие-то точные здесь диагнозы, но здесь что-то вот связано с переизбытком чего-то по, по, женским, по женским вопросам. рабочей женской репродуктивной системе. Еще хотелось бы тоже обратить внимание, что, как правило, вот сам по себе аспект, а позиция Луна-Юпитер, он еще может давать любовь к сладкому, и это может быть предвестником или показателем вероятного диабета. Поэтому следите за собой. Будьте начеку. Само по себе нахождение Луны в шестом доме болезней показывает, что, возможно, у человека есть проблемы с ЖКТ. Но, собственно, даже мы сейчас исследуем пятый дом, который связан непосредственно с уже рожденными детьми. Ну, скажем так, у человека есть способности, возможности забеременеть по здоровью ничего не вижу никаких нет противопоказаний кроме вот единственного возможного поражения самого сигнификатора Луны и то Луна находится в плотном своем знаке, то есть вообще ну наверное вот знаете там ну, 6-7 из десяти есть показатели к тому, что человек вполне Фертилен, то есть для того, чтобы забеременеть, нет никаких преград абсолютно. Ну, достаточно иметь от кого и все. Решила посмотреть я Харар на дату вопроса. Ну, смотрите. Луна находится в четвертом доме. В доме, отвечающем за зачатие. В своем родном доме, в своем родном знаке. Она здесь максимально сильна. Ну, Луна – это сигнификатор вопроса. Человек, который спрашивает, давайте посмотрим, Венера, где она у нас находится? В доме партнерства. Имеет прямой положительный аспект. Тригон Луна-Венера к сигнификатору вопроса. Я, в общем-то, не вижу вообще здесь никаких проблем. Единственный момент здесь, все-таки, вот, сигнификатор детей, смотрите, Солнце, он находится в доме болезни. Вот меня это здесь... Я сразу скажу, что я не суперспециалист в Харарах. Я пока это все еще изучаю, использую дополнительно. Но все-таки... Здесь Солнце имеет хороший аспект к Сатурну. Сатурну правитель высшего... Ну, самого главного высшего дома целей. Поэтому... Как-то, как-то... Есть все указания на то, что бездетности не видать. Хорошо, давайте дальше смотреть. Следующий был вопрос, стоит ли сделать ЭКО? Смотрим, управитель вопроса во втором доме, ну, Венера, то, то есть это в доме дом денег, да, вроде как люди готовы, ребеночка но но что здесь у нас есть меня здесь немножко смущает что все таки <coughs> правитель четвертого дома отвечающего ну хотя возможно это и есть показатель он ретроградный сатурн и находится в этом же доме холодно холодность да вы знаете это на самом деле действительно может быть выход из положения может быть а ну-ка посмотрим луна луна пока еще в хорошем положении может быть потому что сатурн который отвечает за зачатие он ну, в данном вопросе в хараре он ретроградный то есть он слабенький это говорит о том что человек может не потянуть не потянуть ну сам не зачать ребеночка но если это будет там за денежку каким-то другим способом то аспект просто шикарный, от Венеры к Нептуну, и он отвечает утвердительно. Итак, если снова вернуться к вопросу, сможет ли она забеременеть самостоятельно, то пока, пока это возможность, это вероятность под очень большим вопросом. Причина? Есть кармическая отекченность, карма кар кар рода. Что для этого делать? Ну, здесь способы, соответственно, духовные, через обращение к святым, к Богородице, через чтение определенных молитв. Я не знаю каких, но я думаю, что наверняка есть люди, которые в этом разбираются и могут подсказать. Это одна из причин. Вторая, это все-таки там может быть какая-то проблема. То есть может быть слишком много там чего-то находится в самих фолликулах. Я не знаю, не разбираюсь, не медик. Но что-то что есть, что мешает зацепиться этой яйцеклетки, Или она не дозревает, или она перезревает. Что-то с ней там происходит. И по... Ближайшему будущему маловероятно, что это может произойти самостоятельно. Причем обратите внимание, вот сейчас ее точка жизни проходит точно. Вот как раз полилит. Ну, ближайший год для этого вообще не подходит. То есть беременность на моменте здесь и сейчас, в этом году, она нежелательна даже. Я могу сказать так, что даже если она сейчас, например, забеременеет, то это... Ну, не, не очень хорошо для самой беременности. Неблагоприятный не период. Ну, сейчас я посмотрю, когда будет благоприятный. Вы знаете, по ближайшему соляру я смотрю, действительно, у вас здесь не видно. Ну, как-то вот сложности есть зачатием. Видно, что вы можете как-то работать в данном направлении, что-то для этого предпринимать. Ну, я имею в виду дочь. Но. Где-то приблизительно 23-й год. Вот эта карта на 21-й. То есть для нас важно, чтобы вот сюда, вот в этот вот отсек попали личные планеты. Венера, Луна. И ну, Марс говорит о том, что будет очень много стараний. И вообще, ну, это год благоприятен для семьи, для личного роста. Ну, Все хорошо, но зачатия я пока не вижу ситуации, связанной с ребенком. Значит, это у нас 21 потом 22 второй, 23 третий, 24 четвертый даже. 24 четвертый и 25 пятый. Сейчас перепроверю еще раз. Да, в общем-то, все верно. В большей степени здесь выпадает 24-25 год. Смотрите, вот уран, он помогает... Ну, сейчас я немножко верну назад. 24-й уран, он помогает и Юпитера забеременеть самому зачатию. Соединение Юпитера с Венерой и Урана с Венерой ⁇ это двойной аспект зачатия. Причем это может быть и самостоятельное. А вот... Следующий год он уже показывает, видите, Юпитер попадает в дом семьи. Там, где Юпитер, там все расширяется, то есть он показывает, что семья уже увеличится, то есть будет больше людей в семье. То есть уже кто-то появится. Я предполагаю, что вот когда Юпитер пойдет по ее четвертому знаку, по ее четвертому дому, это наиболее такое и благоприятное будет время для зачатия ну и наиболее ну, скажем так подходящее в том плане что это будет легче легко выполнимое ну вот показывает да вот 24 год начало 24 -го, это апрель май и юпитер уже летом войдет в четвертый ну я могу сказать так если не будут торопиться так сказать гнать лошадей то все может произойти естественным образом в 2024 году вот примерно так И сейчас же без помощи докторов ну честно говоря как-то так маловероятно если честно ну, вот, да, мой вертикт это начало 21 первой половины 24 года. По, по зачатию, в частности. Ну, что ж. Думаю, что все получится. Желаю вам успешно в недалеком будущем стать бабушкой, дочкой, мамой. И счастья вам!